Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Sodo Champions. Также, как вы могли заметить, этот режим очень сильно похож на то, то что делает скрипт То есть на Мускул Legends и Ninja Legends. Также здесь все скопировано, в принципе, вплоть до магазина. Видите, коины. У коинов именно точно такие же иконки, как всех играх которые он делает ну и в принципе по заднему фону на вот этих иконках то же самое также здесь скоро будут квесты и трейд Ну ладно давайте перейдем в принципе к сути ролика а для того чтобы нам заинжектиться скачиваем чит по ссылочке в описании после этого запускаем его и нажимаем кнопочку inject ждем пока мы с вами заинжектимся так, вылезает сайт, вы его смело можете закрывать, потому что он нам не нужен. И теперь а, вот здесь стираем надпись, что здесь написано, и вставляем скрипт из описания. И после этого нажимаем «Execute». Так, отлично. Нам нужно, получается, только вот, вот этот раздел «Soda Champions». Давайте начнем с первого, это фарм. Так, автофиз. Это, получается, клики. Да, за них мы, получается, получаем физ. И, как видите, в принципе, довольно быстро у меня фармится. Но это все от этих питомцев. Так, значит, автофарм, как видите, работает. Насколько я знаю, здесь он покупается вроде бы как этот автоклик, давайте посмотрим, да, но он стоит всего лишь сотку, но все равно, по крайней мере, я думаю, все-таки выгоднее использовать, чип, чтобы не тратить а, лишние рубус. А, также работает коллект рик, а, это получается кольца с монетами, давайте проверим, как видите, все работает отлично, монету тоже начисляются. Так, выключаем. И давайте вернемся на нашу начальную локацию. Так, идем дальше. Автокоин апгрейд. А, значит, идем в апгрейд, апгрейды и смотрим, что там у них есть. Прыжок. Открытие двух яиц сразу. Вот эта прикольная штучка скорость и тоже прыжок так ну ладно давайте в принципе включим быстренько ага <laughs> как видите у меня все деньги списались и буквально за секунду все купилось я не думал то что так быстро покупается но в принципе не суть как видите эта функция тоже работает а, следующий авто давайте посмотрим на сколько ребертов мне хватает так на 1к Значит, выбираем здесь 1К и включаем. Как видите, реберст сделался. Отлично. И деньги мне также зачислили на баланс. А, также есть кнопочка климчест, но я думаю, у меня не сработает. Во-первых, потому что я собирал уже очень много сундуков. Как видите. А, может быть, эта функция еще работает на групповом сундуке. Собрать его не могу, потому что я не вступил в группу. Чтобы вас нужно собрать, естественно, вам нужно быть в группе. Так, идем дальше. Это у нас автооткрытие яиц. Ну, давайте сейчас к нему вернемся попозже. Телепорты. Тут у нас есть пока что только три мира. На все можете, в принципе, тыпхнуться, но вас потом перекинет на начальную локацию, потому что он у вас не куплен. Тут все продумано. То есть смотрите. Вот этот мир у меня закрыт, а я хочу пройти, мне не, дают, не дает. Допустим, включаю ноу-клип, no начинаю проходить, и, как видите, меня тпхает на начальную локацию. Так что, все-таки, миры нужно будет покупать. Так, ну ладно, идем к яйцу. Сколько оно стоит? 100 тысяч. В принципе, у меня есть. А, значит выбираем здесь это яйцо ищем под названию вот нашел и включаем как видите работает можно в принципе попробовать еще сдали включить может быть даже сработает а да отлично вот знать бы там какое яйцо допустим во втором мире давайте ты пахнемся посмотрим так какое там название Ага, ниндзя. А, значит, выбираем И давайте попробуем его открыть. Ага, мне не хватает. Так, а сколько оно там стоит? Посмотреть можно как-то? Так, давайте, ноу-клип no включен. Ну, смотрите, получается, как я понял, когда вы заходите вот за эту красную границу, то вас-то поехает обратно на начальную локацию. Так, давайте... Ага, не успел. Хотел посмотреть. Ну, ладно. Ну, короче, плюс-минус. Я думаю, оно стоит миллионов 10. А, давайте быстренько сделаем с вами ребёрст. 34 миллиона. И давайте попробуем его купить. Угу. И мне до сих пор пишут то, что мне не хватает. Интересно же, сколько оно стоит. Либо же все таки эта функция не работает, пока у вас не открыт мир. Ну, ладно. В принципе, это вы все сами сможете проверить. Допустим, вот у вас будет сейчас первая локация закрыта, яйцо стоит там 100 тысяч, когда 100 тысяч накопите, можете попробовать открыть, то есть включить автооткрытие этого яйца и посмотреть, работает эта функция или нет. Ну, на этом в принципе я буду заканчивать, с вами как всегда был Избан, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока.